Всем привет! С вами канал Рихом. Мы делимся с вами полезной информацией про дизайн интерьера и ремонт. И в этом выпуске мы поговорим с вами про обои. Итак, обои можно разделить на три основные группы. Бумажные, флизелиновые и виниловые. Бумажные состоят полностью из стопроцентной бумаги. Флизелин... Это 70% бумаги и 30% синтетические волокна и текстиль. А виниловые обои это поливинил-хлорид на флизелиновой основе. Начнем с бумажных обоев. Несмотря на то, что на рынке существует великое множество разнообразных обоев, бумажные все так же пользуются спросом, потому что они экологичные, дышащие пропускают воздух, ну и имеют большое разнообразие цветов, фактур, рисунков. Это основные плюсы бумажных обоев. К минусам можно отнести то, что они недолговечные. Рисунок на солнце может выцветать. Также их легко поцарапать, если у вас есть животные домашнее. Они вышаркиваются, то есть если в местах, где стулья какие-то, где-то, например, выключатели, вот именно в этих местах они могут вышаркиваться. Ну и прослужат всего 3-5 лет. В основном бумажные обои используются для спальни и детской, а на кухне и в прихожей такие обои использовать нежелательно. Теперь про флизелин. Как я уже сказала ранее, флизелин – это улучшенная формула бумага, поэтому он такой же экологически чистый, тоже пропускает воздух, но за счет его усиленной формулы его легче клеить на стены. Он бывает трех видов средней плотности низкой плотности и высокой плотности чем выше плотностью флизелина тем легче его клеить также он может нивелировать какие-то перепады на стене какие-то неровности а флизелин еще можно разделить на несколько типов строительный флизелин это привычный нам обои под покраску помните что флизелин Обои под покраску немножко прозрачный, поэтому если вы не собираетесь его красить, поверхность стены, на которую он клеится, должна быть однородная. А если вы будете их красить, можете не обращать на это внимания. Флизелин также бывает с виниловым добавлением. Винил на флизелиновой основе. И бывает еще флизелин с добавлением текстиля это текстильные обои или шелкография среди всех разновидностей флизелина они самые прочные и антивандальные итак основные плюсы флизелина его легко клеить он плотный он нивелирует какие-то перепады стен и неровности его можно использовать в новостройках потому что он подвержен легкой он может выдержать легкие деформации на стене усадку дома например из минусов это только то, что он не моющийся. Но если вы покроете флизелин моющейся краской, то вы его спокойно можете протирать влажной тряпочкой. Дальше у нас идут виниловые обои. Виниловые обои по структуре состоят из поливинилхлорида. Своими словами, это пленка. И так как пленку нельзя наклеить на стену в своем чистом виде, Всегда у виниловых обоев есть основа, либо флизелин, либо бумага, поэтому разновидности винила, как правило, это флизелин, на ви... винил на флизелиновой основе, либо винил на бумажной основе. А в чем преимущество винила? Его можно мыть, так как это пластик, он не боится ни воды, ни перепадов температур, его можно использовать как в ванной комна... комнате, так и на кухне можно мыть помимо тряпочки еще прямо вот какими-то чистящими средствами, но так как они не пропускают влагу, они еще не выпускают эту влагу, поэтому на стенах может образоваться грибок или плесень, некоторые производители пропитывают заранее обои противогрибковыми составами и делают на обои микропоры, чтобы обои дышали, обращайте на это внимание при покупке. К минусам можно отнести то, что все-таки это не дышащий материал и он выделяет токсичные вещества, поэтому в детских или в спальнях или в каких-то других жилых помещениях, где вы чаще всего находите, нежелательно использовать виниловые обои. Их можно использовать в, пари... в прихожих, где-то в нежилых помещениях, например, в офисах, а в жилых их использовать нежелательно. Это было три основных подраздела обоев, на основе которых создаются разновидности. Например, на основе бумажных обоев есть жидкие обои, в составе которых идет клей и бумага. Они наносятся как штукатурка, но в основе идет бумага. Их можно красить, они дышат и, в принципе, достаточно нивелируют какие-то неровности на стене. А на флизелине может быть, например, фотообои. Обращайте внимание на качество фотопечати. Некоторые краски могут быть токсичны и не подойдут, например, для детских. Дальше существуют еще дизайнерские обои. Дизайнерские обои, они достаточно дорогие, интересные покрытия, бывают шпанированные, бывают объемные, с добавлением каких-то поролонов, бывают.. Блестящие, например, с добавлением металла или ткани, объемные ткани. Такие дизайнерские обои, как правило, дорогие, продаются в специализированных магазинах. И цена таких обоев может доходить до 25 тысяч за квадратный метр. Еще хочу поделиться своими наблюдениями. Все мы знаем, что обои идут на белой основе. И поэтому, если вы выбираете достаточно темный цвет обоев, помните, что основа у них все равно белая. И шовчик, то есть с торца шов, будет видно, что он светлый. Если обои черные, их можно подкрасить шариковой ручкой. Но если обои цветные какие-то, то торец в любом случае будет виден. Учитывайте этот фактор при выборе обоев. Ну вот и все, друзья, это было все, что я хотела рассказать про обои. Если вам есть что дополнить, пишите в комментариях. С вами была Алла Казимирова, дизайнер интерьера и канал Rehome. Всем пока!